Привет, дорогие друзья! Меня зовут Иван, и сегодня мы будем проходить такой такой хоррор под названием "Fight Night at Freddy". Я уже на четвертой ночи. Я не обещаю, что пройду. Четвертая ночь обещает быть очень страшной. Я не знаю. Дело не в том, что страшно. Дело в том, что ну все их уже нет, все. Да их уже нет. А что-то уже другое. богомолит я. Нет, я не пройду эту ночь. Я вам говорю правду, И не вру. Это вонючая пятая, четвертая ночь. Обещает быть очень, очень, очень страшной а еще мышка мышка по мишка появится будет очень страшно а а это счет такое было я вам серьезно говорю один раз меня испугает я все скрываем нафиг весь проект ну, нафиг, четвертую ночь. Это очень страшно. А у меня еще некоторые люди в ВК пишут, пройди это какого, Файт на этот Фредди 2. Я первую пройти не могу. А вы говорите мне вторую. Ой, это что такое было? Ты что за скример? Пока Фредди на месте. Не знаю, пятую ночь пройдя, если я даже ее пройду, ну нафиг все, больше не буду снимать. Один раз меня отпугать все, я вам говорю, больше не буду играть. Уж не такой я человек, чтобы хоррор проходить. больно страшно мне. Вообще не такой человек. пока что тихо даже не успел смотреть так пока что все тихо так нужно каким-то образом экономить тихо. эту гребаную энергию а -а -а, у меня даже слов нет я не знаю как тут говорить можно при таком раскладе когда прям нервы ой Я уже слышу цыпы, я всех слышу. 30%. Прошло 30% пацаны. Он нам серьезно говорит, просто 30... Уже 30% нет, а у меня только 2 часа. Нет. Это без вариантов. Я вам серьезно говорю. Что я натворила? Ну пока что вроде все тихо. Как мне говорили, тоже вы ВК писали, что на значении будет появляться Фредди. Да. И мне правильно говорили. Седьмая тактика работать не-не-не-не-не. Сыпа. Сыпа, ты же хороший. Ага, Фредди. Все, нет, меня один раз пугает все, я нафиг закрою, все, я просто так, чтобы было, вкладываю это, чтобы было просто, да, чтобы я не думал, что я заканчиваю. Я вас предупреждаю, еще раз, меня кто-нибудь выскочит, я закрываю, что нахрен. А это точно будет ты меня, меня кто-нибудь да выскочит, я больше чем уверен. Сердск. Я слышу, что у Фредди. Боже мой, как не страшно, вы даже не представляете. Фух, ты ж блях, муха. Боже мой, как мне страшно. А? Даже не представляете. Какой-то страх. Боже мой, ты мой. Как это страшно, когда все нормально. Три часа ночи. Сорок процентов зарядки. Эх. О, дап-дуб-деп-дуб-дуб. Давно это да дуб Интересно, кто так делать До глубины души, интересно, знаете. Боже ты мой. А вторая часть какая страшная. Я посмотрел тут пару видео на эту тему. Натуре. Натури, как так? Он же только что бежал. Да ну нафиг, пацаны. Неделю но опять уже будет сейчас на готове. Я нет, я не укладываюсь в график, я... ну О, даб -даб -даб -даб -даб -даб. О, боже мой. Не знаю, зачем я это сделал, но мне просто было... Очень страшно. Да-да-да-да. Ой-фак. Как я боюсь эту игру. А? Ну, блин, что-то волчок два разный. Чего пугаешь? Без эмоций вообще ноль. Надо слов. Да ну, ты гонишь, что ли? Ты петух. Петушара. Ну петушара. Ты фига себе. Уже не готовишь, что ли? Но ты петушар. Фак семь процентов. Да, все. Все. Все, готовимся к смерти. Да, да ну нафиг, пацаны. О, господи ты мой, я прошел. Твою же бабушку. Я прошел с первой попытки эту гребаную ночь. Выпуск. С вами был Ован. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Всем пока. Я не знаю, буду. Нет, все. До встречи. Всем пока.